Минимальная масса урана, необходимая для осуществления цепной реакции, называется критической массой. Ядерными реакторами называются технические устройства, в которых осуществляется управляемая цепная реакция.